Привет, с вами интернет-магазин «Керамис». В этом обзоре мы познакомим вас с унитазом бренда «Кола» коллекции «Мода» с артикульным номером l 40 Компания «Кола» – это превосходная сантехника от польского производителя, которая завоевала рынки по всему миру благодаря качеству и практичности своей продукции. Унитаз «Кола Мода» – это новое поколение подвесных унитазов, главной особенностью которых является технология «Римлис» что в переводе означает «без ободка». Изготовлен унитаз из фарфора, многокомпонентной глиняной смеси, которая используется для изготовления всех сантехнических продуктов кола. Данный материал имеет очень низкий процент влажности, не более 0,5, благодаря чему изделия не впитывает воду. Благодаря отсутствию ободка достигается максимальная гигиеничность, микробам просто негде накапливаться и они больше не являются проблемой. Уборка унитаза занимает всего лишь пару минут и без использования агрессивной бытовой химии, что положительно влияет на здоровье. Технология устроена таким образом, что вода под большим напором тщательно омывает гладкую поверхность и обходится без участия ободка. Вместо ободка в технологии Rimless используется специальный рассекатель воды, который распределяет жидкость в трех разных направлениях, таким образом избегая разбрызгивания. Также благодаря этой технологии система смыва использует намного меньше воды, чем обычные ободковые унитазы. Бачок унитаза встраивается в стену и монтируется на инсталляционную систему. При этом коэффициент шума при наполнении бака составляет не более 25 дБ. Дизайн модели спроектирован дизайнерами немецкой компании Keramak. Унитаз имеет квадратную форму, легкий переход между стенками поверхностей и универсальный стиль, который подойдет под любой интерьер. Все поверхности, которые контактируют с водой, даже которые недоступны взгляду, покрыты глазурью. Это препятствует отложению водяного камня и скоплению бактерий. Обжиг изделия проводится в специальной печи. Общий цикл обжига длится 18 часов. За счет использования специальной технологии обжига и добавления кварца в глазурь, глазурь становится тверже металла. Установить унитаз можно на желаемую вами высоту, и его ширина составляет 35 см. Общая длина 54 см, вес чаши 23,5 килограмма. В комплект поставки унитаза входит только унитаз. Инсталляционная система и сиденье покупаться отдельно. В данном обзоре вместе с унитазом Мода используется антибактериальное сиденье для унитаза Мода с артикульным номером L3011530. Сиденье изготовлено из дюропласта и имеет специальную технологию опускания крышки Soft Close, которая обеспечивает тихое и медленно падающее опускание без участия пользователя. Каждый унитаз кола проходит испытания на прочность. Они монтируются на специальную стену, после чего к ним прикладывается нагрузка на 1 час, которая превышает стандарт прочности в 2,5 раза. В комплект поставки унитаза входит только унитаз. Инсталляционная система и сиденье покупаться отдельно. В интернет-магазине Керамис есть комплексные приложения по самой выгодной цене, которые включают полную комплектацию унитаза. Срок гарантии на изделие составляет 7 лет. Мы всегда рады предоставить вам только качественную сантехнику по хорошей цене. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.